Сынок, мясной рулет готов. Мам, а почему сухарики такие вредные? Как тебе объяснить, сынок, сухарики, во-первых, никто не знает, как сделаны на этих фабриках, вдруг они валились где-то, а потом в упаковку. Женя, это про тебя говорят. Ну зачем ты так про меня? Во-вторых, в сухариках полностью отсутствуют витамины вообще. В чем такого вкусного от засушенных хлебов с приправами? Даже вот мясной рулет вкуснее и полезнее этих снегов. Ну, мам... Никаких, мам. Ты знаешь, как я за твое здоровье волнуюсь, как никто другой. А ведь это мама права, что полезно от того, что наших братьев едят. Тебе не понять, мы то живые существа, но люди в нас видят как закуску какую-то. Такова жизнь. Хоть мы и сплошные химикаты, я и вообще засохший и черствый сухарь, который на год старше тебя, но все равно остался в живых. У тебя план есть? А что такое план? План. Ряд предварительно обдуманных действий, мероприятий, объединенных последовательно для достижения цели с, возможным сроками... с возможными сроками выполнения. Эм, понятно. Впрочем, у меня есть идея просто исчезнуть из этого дома. Как? Мы такие маленькие, что не сможем открыть двери и свободно уйти. Ты же знаешь, что такое план? Так я объяснил тебе. Это план только что был? Я не пойму, зачем ты меня бросил, а то я чуть не раскололся, блин, из-за тебя. Ой, прости. Мам, я на улице к другу. Крапиву только не трогай. Да мама, я уже не маленький. Ого! Живые сухарики! Упс. ты сдурел. все это было? План. Дурак, блин, мы за тебя чуть не оказались в желудке. Прости, прости, дружище, я не знал, что ты так отреагируешь. Зато мы знатно нагоняли эту задигу.